Не себя надо любить в искусстве, а искусство в себе. Это что за блат такой был? Да, блат имелся. Если не я, то хоть носки мои увидят Алмату. К сожалению, проклятый капитализм мы и познали после 90-х. Вот сердце подсказывает, а я часто слушаю свое сердце, желание, огромное желание, по что бы то ни стало, я должен доказать, что мне надо... То есть человек Ислам. обрел Бога да, и да, да, исцелился. Да. Исцелился. Глаза горели просто. Я принял такое честное решение и ушел. После кризиса обязательно наступает подъем. Я этому рад. Добрый день. С вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто присылает нам донаты. Это позволяет нам оставаться независимыми. Сегодня у нас в гостях актер, заслуженный деятель Республики Казахстан Бахаджан Альпиисов. Здравствуйте, Бахаджан. Добрый день. Добрый день. Бахаджан, вот а мы сейчас с вами сюда поднимались, вы сказали, что вы в Алмату. В Алма-ату тогда попали да. первый раз в гостиницу. Вот в эту гостиницу Алматы. Вот расскажите, как вообще вы, из чего, откуда, во-первых, вы приехали и почему вы абитуриент э, обычный вдруг жили в гостинице э, Алмата в советское время. Это что за блат такой был? Да блат имелся. Так. Я родился вообще в Джамбульской области на станции Луговая. Родное место. И вот по окончании 10 классов я приехал сдавать, Ну, поскольку все мои братья и сестры учились здесь. А сколько их было? Четверо. Четверо. Старший угу. закончил, самый старший. Потом еще э, после него брат оканчивал. Так. И двое сестра и еще брат. Вы самый младший, что ли? Нет, я пятый. После так. меня еще двое. Нас семеро. Здорово. Так, хорошо. И вот по окончании школы, по инерции, ну, мы все в школе хорошо учились. Uh -huh. Альпийсову это было, в общем-то, знак, uh -huh. знак качества. Знак uh качества. -huh. Везде в самодеятельности, рисование, на дамбре играть. Все, в общем, общественные мероприятия на нашей шее. Вся семья была. И вот отличники мы все Естественно, и все мы поступали с первого раза, в общем-то, в алматинские вузы. И я, окончивши школу на круглые пятерки, но почему-то медаль не дали мне, я приехал поступать в Алмату, имея намерение поступить в КАЗГУ на физико-математическую, Механико-математический факультет. Поскольку сестра там училась, и она меня уговаривала э, заняться наукой. Я был очень настроен наукой, заняться математикой. Да, хорошо, буду. Я приехал, совпало. Старший брат работал э, первым секретарем Райкова-Комсомола. Счастливое совпадение. Да, счастливое совпадение. И он приехал сюда, в город, на конференции или, в общем-то, как у них, плену или что-то в общем такое, собрание. Комсомольцы собрались. У комсомольцев, да? Да, комсомольцы собрались, и он меня каким-то образом... Я потом думаю, как он меня здесь устроил. И он устроил себя рядом с ним, вот в эту гостиницу. И Алмата для меня открылась вот через балкон, через гостиницу Алмата. Вот Алмата открылась мне. Я первый раз... С видом на проспект Калинина. На Калинина, тут, тут да, с видом с... на Тюз. Кабанбая, рядом. с видом на Тюз. На да. Тюз, да. Угу. И я, в общем-то... А я... с видом на оперный театр? Да, угу. здесь самый центр. Угу. А я вообще был с детства влюблен в этот город. С детства смотрел зарисовки по телевизору и смотрел, какие же счастливые люди живут в этом городе. Я завидовал, завидовал белой завистью людям, которые проходили. Просто идет снег, и люди, зарисовки, в общем, показывают. Mm -hmm. Я был, а -а -а. вот люди ощущают себя счастливыми или нет. Это же просто здорово, дышать этим воздухом, алматинским воздухом. Я вот первый раз после 10 классов оказался здесь. И для меня началась сказка. Пахажан, а историю с носочками расскажите, пожалуйста. Да, я вот, я же говорил, что был влюблен в Алмату. Не знаю, с чего я взял. Когда был маленький, еще старший брат учился. Он в 1967 году окончил уже наш схи. И мне тогда, когда он был студентом, мне лет пять, наверное, было, я вот, оказывается, ему портфель клал в свои носки. Если не я то хоть носки мои увидят Алмату, представляешь? <свят> это он потом рассказывает, ты мне клал носки. <свят> вот такая влюблённость. Я знал, вот родился, я знал, что я буду жить в этом городе. Когда меня потом в Астану приглашали, это я сказал, нет, никуда я из этого города не пойду, я здесь должен быть, это мой город. Хотя там предлагали лучшие условия, там это всё <свят> Потом получился э, трехлетний период обучения э, строителя на, на строителя. Да. В институте в железнодорожном я поручился. институте я проучился. Потом вы поняли, что все это никак э, не клеится с тем, что вы чувствуете внутри себя. И куда бахаджан пошел? Вы знаете, я в своей жизни сделал несколько крутых поворотов в своей судьбе. Не не советовавшись ни с кем, ни, даже не спрашивая, я вот решил и все. Это вот был первый мой поступок, когда никому не сказал, даже брату родному, который рядом с Хи, все его друзья знают, что я в артисты пошел. Сдаю экзамены, то есть тот уже бросил тот институт, и брат мой не знал до конца, пока я не поступил. И вот не посоветуешься ни с кем, я вот пошел в театральный вуз. Какая-то интуиция, что ли, вот сердце подсказывает, а я часто слушаю свое сердце, оно подсказывает, это не твое, не твое, железнодорожный институт, быть строителем. Я вот внутри себя, а куда, куда? Я и театр-то толком не знал, артистов живых не видел. Не сказать, что я с детства мечтал быть артистом. Нет. Решил в один момент. Вот подсказывать сердце надо. Если не наукой, то творчеством надо заняться. Mm -hmm. Был такой момент. О, как раз день рождения скоро у меня. И вот 19 лет мне mm -hmm. стукнуло. И я вот пригласил родного брата, друзей его в обжитие. Они там через окно залезли, в общем, это целая история. Ну, в общем, сели мы за стол в нашей общаге. Девочки с друзья, друзья брата. И вот сидим за столом. Я начал рассказывать, не знаю, с чего это. Я начал рассказывать одну историю, куда мы с другом попали в неприятную историю. Начал врать просто, рассказывать. И на реакцию брата смотрю, он то плетний, а рассказ того очень неприятный. Нас заставили что-то там делать, нас поймали ребята, нас побили, и еще что-то заставили пить грязную воду. Начал рассказывать, смотрю на брата, поглядываю, и он то краснеет, то плетнеет, то краснеет. И на меня вот таким вот, зачем ты рассказываешь это при девочках еще?" Я в конце рассказа говорю, проснулся, оказывается, это мой сон был, и он Я тогда поверил в свои актерские способности, что я могу, то есть людей заставить верить тому, что я рассказываю. вот моя первая вот актерская появилась, вот такая зародыш что ли актерского мастерства. Я помню. Я иду правильным путем, буду угу. актером. И уже потом начал готовиться, уже профессиональные э, ребята помогли. Ну вот расскажите про ребят, которые помогли, потому что это что же история? Просто с улицы, на улице подошел к институту и... Нет, нет. Я сначала узнал, угу. где находится общага так. театрального вуза. Мне надо поговорить со студентами, которые там учатся, поскольку я ничего не знаю в этой сфере мне же надо подготовиться. Я уже решил, тот институт бросить, уже почти не хожу на занятия в железнодорожным, нахожу общежитие. прихожу, кто-нибудь есть из театрального вуза, мне надо поговорить. Вызвали, вызвали, вышел парнишка и говорит, что надо. Я вот рассказываю свою историю, хотел поступить к вам театральный. После третьего курса я говорю, да, я хочу бросить тот институт. И он, пойдем, заходи, ты наш, в общем-то. Завел в комнату, там еще ребята, закурсники его. И, в общем, все обложили меня. Как так? Какая история? Вот такая история я хочу бросить институт. Они говорят, первый раз такое в нашей истории. Ну, говорит, ну давай, рассказывай. Я рассказал все. Говорю, хочу поступить к вам. Что умеешь? Ничего не умею. Вот расскажите, что надо, что нужно уметь. Знаешь, хоть куда? Кто принимает в этом году? Нет, никого не знаю из артистов. Они мне рассказали, вот, принимает народная артистская республики Шопан Жандарбекова. Вот она будет принимать. Я потом пошел в театр, увидел, и а, вот она какая. Смотрю на портрет, висеть в портреты народных артистов. И в общем в ту ночь я остался у них ночевать. Они мне выделили кровать. Утром я оттуда вышел, в общем, окрыленный, в полной надежде, что я обязательно поступлю в этот институт, и а что будет, если не поступлю? Этих вопросов вообще для меня не существует. Должен поступить и все. Вот стою на своем. Потом меня в театральном институте уговаривали, декан сама уговаривала: зачем, Палам? Тебе осталось всего два года. Приходи после завершения. Апидно же, ну как же так? три года впустую. Я говорю, нет, я должен поступить именно в этом году, именно в этот курс. Она так посмотрела, так посмотрела. Ну давай на сыну. Я на сыну уже подготовил Саша немного. Давай свою э, читать э, из Запая отрывки, из Крылова отрывки. Ну она после да, стоит, в общем, задумалась. Я особо талантов, а с молодой человек не вижу. Вот как Станиславский говорил, не себя, не себя надо любить в искусстве, а искусство в себе. Вот многие из нас не задумываются над этим. Вот ты мог бы любить искусство. И все, в общем, продолжать свою строительную учебу. Я говорю, нет, опа, я, я должен поступить. Что мне еще надо подготовить? Ну, готовься, готовься. В общем, я не рекомендую, она сказала. Но все-таки я настоял своем на своем. видимо, роль сыграла моя вот эта упертость, что я поступил. В особых mm -hmm. действительно. А, еще самое смешное. Захожу в театральный институт уже. Экзамены уже документы приняли. Первый тур. Первый тур мастерства актера. Я захожу, значит, во двор. Ну, она маленькое здание. Почти как школа. Это Жургенова, да? Жургенова. У -у -у. Вот когда мы начали. Да. Это сейчас он разросся. Тогда был было маленькое, маленькое здание. Все друг друга знали в Лицо, все курсы, всех факультетов. Ну факультета два: театральный и э... художественный. Я вот захожу во двор, в одной руке донбра, в другой руке гитара, mm -hmm. два инструмента. Там уж скачили кто с, mm -hmm. э, с одним инструментом, или кто вообще без инструмента. Mm -hmm. Вот mm -hmm. это да. Mm -hmm. А я такой, ну. mm -hmm. все, уверенный mm -hmm. такой. Не знаю откуда. я <смех> Умею играть на дамбре одну песню, которую брат научил. Я за ним по там ходил. Научи меня на дамбре одну песню на гитаре одну песню умею. Uh -huh. Ну которую там в ауле учили uh -huh. на улице уличная песня uh -huh. дешевая такая. И вот это умею все. И, в общем, захожу на экзамен, думбра, гитара, читаю э, отрывки Забая. Там так, потом профессора сидят. Что умеешь, на каком инструменте? На любом. Ну, сыграю на домре. Взял домру, уверенный такой, начал петь. Слуха-то нет у меня особого. Думбра в одной стороне, мой голос в другой. Все, все, хватит, балам. Все, хватит. На гитаре что умеешь? Взял гитару, вот такую песню уличную, как захотел. Тоже. Все, все, все. лайн Все, все, достаточно, достаточно. Это я потом уже ребята, которые хорошо умеют играть, потом сказали они, Пахчан, пожалуйста, при нас не играй. Это мы когда поступили уже. Я больше не брал этих инструментов, не стал играть. И я потом понял, какой я дурак вообще. С такой уверенностью пришел. Ну вот это мое желание, огромное желание. По что бы то ни стало, я должен доказать, что мне надо. Скажите быть собакой, тут же буду собакой. Скажите обезьяной быть. Почему вас взяли? То есть вот если мне кажется не мне... было особых да, выдающихся да. способностей почему мне, взяли? мне кажется вот то что я бросил институт третий курс сыграло mm -hmm. огромную роль mm -hmm. по моему и стали ко мне прислушиваться более внимательнее мне mm -hmm. так кажется mm -hmm. и вот сказали если парень так хочет видимо мое желание mm -hmm. было выше всего и это было глаза горели просто я не по моему вот, взяли но потом уже, будучи в театре, сыграл, один спектакль играл. И вот деканша моя пришла на этот спектакль. И после спектакля, для меня это огромное значение, после спектакля подошла и сказала, Бахчан, к счастью, я ошиблась в тебе. Ты молодец, ты актер настоящий». Я тогда ошиблась, сказала. Mm -hmm. Какое это было для меня признание. Сказал, спасибо, спасибо, дерзай, дерзай дальше. Там Учеба рассказал. тяжело давалась или нет? Нет, особо нет. нет. Я полностью ушел от угу. театральный. Угу. Читал все книги, в общем-то, занимался самостоятельными работами. Для меня увлечение это было. Это после технического вуза, угу. театрального вуза, это просто... Просто не, не ради оценок здесь, я понял, учишься. А ради удовольствия. Ради удовольствия. Угу. И я, в общем-то, не, не скажу лишнего. Наверное, я один из э, лидеров закончил угу. театральный вуз. Угу. Играл два, две главные роли. Угу. Одну самостоятельную Чингиза Атьматова и Дольше века длится день. Тогда он еще не переведенный на казахский язык, я сам перевел. Написали мы с другом сценарий и поставили по этому э произведению спектакль, который я дорожу до сих пор. Uh -huh. Идгея, главного героя, я сыграл. Uh -huh. И эти ощущения, когда я играл Идгея, это, это было что-то. Я понял чуточку, что такое перевоплощение. Я тогда уже понял перевоплощающийся или нет, артист знает сам. Несколько вот, э, окружение. Окружение, я думаю, так и так поймет Вот. И вторая моя роль – это э, Мольера с Купой. Mm -hmm. Великое произведение, я считаю, я сыграл с Скупого. Mm -hmm. Жаль, что ни, ни снимков не осталось, ни, ни записей не осталось. Но я тогда, вот я говорю, познал перевоплощение. Кайф перевоплощение. И мне кажется, я до сих пор думаю, наверное, все мои лучшие роли прошли тогда в студенчестве. Потому что я пришел в Тюз с распределением. И мне показался, ну, для меня, я это редко говорю, признаюсь, для меня этот театр показался немножко самодеятельным угу. по сравнению с тем, что мы делали в студенчестве. А в студенчестве для нас никаких авторитетов не было же, не было абсолютно. Мы играли то, что хотели, мы играли, как хотелось нам. А придя в театр, традиционный театр, это первое время, это профессиональный театр, ну, про себя вопрос. И проходит время, ты окунаешься в, в самодельный театр и сам не замечаешь, что становишься э, одним из членов этой трупы. Вы играли кого в тюзе? Собачек играли? Нет, нет, играли... Да, были сказки. Uh -huh. Они были редкие, поскольку казахской школы в Алмате э, одна-две. Uh -huh. Зрителей нету. Uh -huh. Поэтому мы. ну с... не было. Да. В тот период не да, было. Да, да. Да. Мы uh -huh. играли в основном взрослые спектакли, uh -huh. такие как письмо Сталину, uh -huh. например, Ахансирах Тохте. Где мне это маленькие роли, в uh -huh. Больших ролей было раз-два у меня uh -huh. главных ролей. Это еще период, когда в Алмате русские и казахские тюзы не были разделены, да? Да. да? Были Это в еще... одном театре. Да, в одном Через театре. день играли мы. Ага. Ну, три дня в неделю. Они, три дня мы. Сколько лет вы прослужили в э, тюзе? Ровно 10 лет. 10 лет? 10 лет. 10 лет. И потом что, в один момент собрался и ушел? Это еще один момент, когда я повернул свою судьбу самостоятельно. Uh -huh. пошел просто художный руководитель, народному артисту СССР, Азербайджану Мамбетову. Тогда к нему доступ. Это же это же какой театр. Это же для нас был вершина вообще всего. Uh -huh. И Мамбетов вершина. К нему попасть -то. нелегко. Это 92-й год, конец 92-го. Страна разваливается, в общем, упадническое настроение. А я взял и пошел к Мамбету на прием. Сказал, я хочу играть в вашем театре. Uh -huh. А он видел меня, оказывается, по фильму «Косгурпишпоэнслу», который снимал, снял Асаналь Ашимов. Он был на примере. Uh -huh. Он говорит, угу. в то в общем-то, можно тебя принять. Uh -huh. Приходи. Только я вот справлю свои 60-летие, и вот снова года приходи. Я такой округленный пришел в Тюз, собрал своих друзей, ровесников, которые, сколько можно играть здесь, давайте в Авгольский театр. Мамбетов принял меня, значит, и вас примет. Уговорил их четверых. Mm -hmm. И они пошли со мной. Мамбетовы тоже попали, и мы четвером или пятером вот снялись с того театра, с ТЮЗа, и пошли в Лавовский театр. У вас уже была семья? Да, а? семья, уже дети, дети, были? Дети, дети, семья. Ага. Я я вот поработал с Мамбетовым. Величайший режиссер, который поднял наш казахский театр на уровень, в общем-то, на уровень скажем так московских наверное великолепный театр ну я застал его в общем-то еще, еще энергичным еще, еще полон сил он играл в его спектакле укрощение строппиевой Угу. Удалось мне. Я считаю, что мне очень повезло поработать с таким великим мастером. А какая роль была? Баптиста. Угу. 70-летний старик. Угу. Почему он мне доверил? Угу. Я помню одно его, одно его замечание, которое все поставил точки. Старик стариком, ну, хожу, походка вроде да, борода, все это есть. Но голос выдает меня. Пою, он что-то нет, не то. Опять ухожу, пою, нет, не то. Что он хочет от меня? И только относится, ему же 70 лет по А ты поешь как 30-летний. Ага. Я все понял. И вот роль пошла. Шла, удалось мне эта роль. Хорошая, удачная роль получилась. И вот мы же четвером с Чуза все голодные на роли пришли. Приходим сюда, хочешь эту роль, пожалуйста, хочешь эту роль, пожалуйста. Нет такой драчки, нет такой вот, что в Чузе атмосфер. Здесь другая атмосфера, более, ну, академическая. Академическая. Не прячемся, не ходим там, не суетимся. Здесь как. Мне очень понравилось. А параллельно вы снимались уже в кино? Да. Uh -huh. Я начал немножко раньше сниматься uh -huh. в кино, а в кино с 95 го начался наш перекресток. Uh -huh. И вот пять лет он идет параллельно. Uh -huh. а параллельно мы играем в театре. Ну, это были такие лучшие годы, в общем-то. То есть это уже Уэзовский и и, и... и перекресток. И перекресток. И это а, вот а, до какого года вот этот весь рай длился? То есть с... Ровно пять лет, да, точно. Ага. А потом а, уже режиссером стал а, Булат Атабаев. Пришел. Нет, Булат Атабаев никогда не был главным режиссером. Так. Он всегда был при Мамбетове, работал очередным uh -huh. режиссером. Мы много работали с Булатом Атабаевым. Его режиссура, когда я пришел, я просто я не видел таких спектаклей в Тюзе. Я не видел такого отношения режиссера к актерам. Это меня просто так удивило. Настолько нас э, задавили, что ли своим авторитетом, своим диктатом в ТЮЗе. Mm -hmm. Мы были зак закрепощены в общем-то. Вот здесь пришел другое отношение. С режиссером запросто можно спорить. С режиссером уже запросто можно за чаем беседовать. Mm -hmm. Такого мы не видели. Я давно после студентских лет такого отношения. И это меня просто вдохновило на следующие роли, на следующие... И вот я э, впрягся в, в, в репертуар, не только я, все мои как, друзья, которые пришли mm -hmm. с ЧУЗа, мы такие весомые роли успели сыграть. Mm -hmm. Потому что там хочешь играть, пожалуйста, вторым составом заходи и, пожалуйста, играй. Mm -hmm. mm -hmm. Свобода. Свобода. Mm -hmm. Свобода такая. И вскружила голову, и мы, в общем, утром, вечером, утром, вечером... Театры uh -huh. тоже ставил, ставили свои самостоятельные работы, Будущего еще в, в, в, выпустили два выпуска. Пятеро, пятеро нас актеров, молодых, выпустили двухчасовые м -м, сатирические, юмористические э выпуска. Uh -huh. Это конец 90-х, начало 2000-х? Да. Uh -huh. Скорее, а с... середина 90-х. А, еще середина 90-х. С Атабаевым трудно было работать? Иногда да. Uh -huh. Иногда, когда я не соглашался. А надо. Не соглашаешься, не можешь уйти. Также в театре. Uh -huh. Ты должен там не соглашаешься, соглашаешься, Тебя никто не спрашивает. Приказом. Uh -huh. Приказом выпустили. Это роль за тобой. А этот спектакль устраивает, не устраивает. Это уже никому не интересно, никто не спрашивает. Ты mm. должен это сделать. Хотя внутри ты не согласен ни с режиссурой, ни с драматургией. А такое бывало? Бывало. И mm. вот это меня коробило. Почему я не могу просто сказать, ребята, можно от этого спектакля я откажусь? Не имеешь права. Uh -huh. поскольку ты получаешь зарплату здесь. Uh -huh. Вот эта вот борьба с собой меня последнее время, последние годы моей работы в театре начала тяготеть. Тяготеть, и Атабаев уже не столь интересен, как первое время. Uh -huh. То ли у него тоже творческий кризис был, то ли что, в общем-то. Я не видел огня в глазах. То, что он ушел в политику и в прямую оппозицию, как вы считаете, на него повлияла вот, вот какая то внутренняя миссия, которую он почувствовал, или он просто уже не хотел быть режиссером? Нет, он всю жизнь хотел быть режиссером. Театр для него это была жизнь, вот, оторвав себя от театра от режиссуры. Он, конечно, многое потерял. Я считаю, конечно, эту тему мы с ним не разговаривали, я считаю, зря он ушел в политику, в откровенную такую оппозицию. Ведь можно же было, не оставляя, будучи в профессии, будучи режиссером, говорить о своей позиции, о своем мировоззрении. Можно же было. Так лучше было бы, так для него и для трупы было бы лучше, если бы он не ушел с театра. А его вынудили уйти с театра, не только с театра, и из страны вынудили. Вот что печально. Он, конечно, многое потерял. И зрителей многое потеряли. Ну, как вы считаете, он не мог по-другому поступить? Это... Это его гражданская позиция, позиция. мне, кажется, мне uh -huh. кажется, да. Он должен был встать на эту позицию. Потому что он откровенно говорил, что против Назарбаева. Назарбаев там, э, в общем, не согласен был. По многих позициях с Назарбаевым это он откровенно, будучи в театре, говорил. А потом уже это переросло в другую стадию. Печально, конечно, что он так вот ушел. И вы потом также перестаете служить и принимаете решение уйти да, в вот никуда или вот все-таки куда-то. Последние годы работа в театре уже тяготила меня, и я подумал, не уйти ли, не уйти ли. И вот подошел момент. Это еще один, еще один момент в моей истории ни с кем опять не посоветовавшись, сказав только семье, что я ухожу из театра. Mm. Это было такое решение, которое я потом долго обдумывал, правильно ли я поступил, как больно. Хочется в театр, ну не устраивает. Не устраивает ни режиссура, ни в общем, положение. театра вообще, позиция театра. Я понял, надо уходить. Надо поступить честно хотя бы. Mm -hmm. Не просто для галочки, ради галочки приходить и не получать от этого ни сам неудовольствие, ни, ни зрителям, не даришь, конечно, если сам не удовлетворен. Я принял такое честное решение и ушел. Да, в никуда. Мне никто не ни работу не предлагал. У меня была просто безна и... Надежда на Всевышнего, наверное, и что вот откроется что-то. Никуда ушел. Я сказал тогда директору Джамакулу, если я не смогу прожить, то вернусь в театр. Угу. Но мне нужна сейчас передышка, отдых. Я ухожу, поскольку нет лучшего театра, даже куда расти, если самый лучший если в самом лучшем театре я работаю и ушел никуда. Тогда еще немножко штаны поддерживала Перекресток угу. год два, а через год и Перекресток закрылся. Ну, к моему счастью, вот открылся Дубляж надел на Хабаре на телевидении стал работать. В общем-то, это вот такие. Ну, вы снимались, для, по казахстанским меркам, вы снимались все-таки довольно много потом. У вас все-таки список такой достаточно ну да, внушительных ролей. А, ролей. А вот а, есть сейчас, как вы считаете, думаете, знаете, есть сейчас вот а, казахским актерам, а, скажем, молодым, где играть в театре? То есть, есть сейчас поле для воплощение вот в театре? талантов, да. Театры есть, я слышу. Есть. Но я, я угу. редко хожу в театр. Угу. Но я слушаю, с, э, слышу что идет подъем. Молодым угу. есть что играть. Было еще хуже. Угу. Хуже, когда молодые уже просто для галочки ходили в театр. Было такое время, они мне сами рассказывали. В театре Вахчан делать нечего. Нет такого, нет того театра, в котором ты служил. Uh -huh. Сейчас стало хуже. Ну, с ребятами разговариваешь всегда о а uh -huh. театре в первую очередь, что там, какие новости. А сейчас я вижу, есть подъем. Uh -huh. Ну, наверное, это вполне закономерно. Uh -huh. После кризиса обязательно наступает подъем. Uh -huh. Я этому рад. А вы 40 лет уже женаты на одной и той же женщине. К счастью, да. К счастью, да. А расскажите про ваш дом. Вы, так получается, такой патриарх, да? То есть у вас сколько семей? Вся семья, да, двое сыновей у меня замечательных. И они уже давно женаты, лет 15, первый Старшой женат, а младшему сколько? 40 в этом году. Старшему 40, а младшему? Старшему 40, младшему 39 будет. Это погодки. Погодки они. Uh -huh. Погодки выросли. Вот. Ну, мы прошли с женой все тяготы uh -huh. города. Мы поженились, когда я был студентом, она уже только окончила. А жену как зовут? Раушан. Раушан. Раушан. Какая у нее профессия? Она филолог. Угу. Филолог. Преподавала или преподает? Нет. Нет. Она закончила наш женский педагогический институт. Женпер не... назывался. Да, ЖНП. Угу. И никогда не работала по специальности. Она сразу ушла в министерство внутренних дел. Угу. Она носила. Погоны, ага, да. Ага. Так у вас строгая жена? Есть, конечно. Есть строгая. Мои друзья немножко даже побаивались ее и шутили всегда: Как ты с милиционером живешь? Я говорю, вот так живу. Вот, пожалейте меня. Она строгая. Но поскольку, поскольку. Строгая для кого-то, для нас, конечно, для родных. Но чувствуется ментовская вот эта э, жилка. Так. Вы построили дом. В вашем доме а, живете вы с женой, а и ваши сыновья с женами и детьми? С женами, с детьми, с, с моими внуками. С вашими внуками. А сколько внуков у вас? Пока шестеро. Пока шестеро. Угу. Ну, еще надеемся, что будут. Вы такой патриарх. Вы этот, э, строго всех держите? Нет, абсолютно. Нет? Абсолютно. Демократия полная. Никому не навязываете ничего? Никому. Никогда. Но никому. при этом они с вами живут. Да. А отделиться могут? Отделиться вот в этом году собрался мой младший сын. Говорит, отец, ну, 40 лет уже нам. Пора бы уже иметь свою крышу. Я говорю, можно. Теперь вот можно. Вот до этого я говорил, нет, надо вместе жить. Вот для этого я и большой дом построил, чтобы все mm -hmm. вмещались, для всех хватало. А сейчас, ну... Демократия, вот. но жить надо вместе. Да. Веселее, радостнее. И, в общем-то, все проблемы в доме решаются как-то коллегиально, друг друга, помогая. А келинки у сыновей, они тоже, наверное, одного возраста. Да, да одного да? возраста. У -у -у. Ну, там 2-3 года у -у -у. разницы. У -у -у. Мне попались очень замечательные келинки, которые души не чает папе, маме. Потому что с нами, наверное, удобно, комфортнее. Нету вот этой железной. Вот так, угу. вот так. Нет, угу. абсолютно. Все свободны. Тяжело вам удалось дом построить? Очень тяжело. Да? Очень тяжело. Угу. Во-первых, я же говорю, мы все тяготы э, алматинские прошли. От нуля угу. не было ни квартиры, ни прописки. Вот мы мыкались с двумя, с детьми по квартирам, по подвалам, по сырым. В общем, 4 года вот так мы промыкались, потом нам дали однокомнатную, угу. одну комнату в общежитии. Угу. Как мы были рады. Это театр дал? Театр дал. Угу. Благодаря театру, общежитию э, Минкультуры, угу. но добилась моя супруга, угу. благодаря звездам так. на погонах. Угу. А, это я точно э, признаю и говорю ей всегда спасибо. Ее руководство добилось. Угу. Обживите в моем. Вот, представляете? Ой, как моя мама радовалась! Наконец-то ты свой угол имеешь в городе. Она так не радовалась, как когда я получил уже двухкомнатную квартиру угу. с театра. Угу. Она была рада вот той радости ее я запомнил на всю жизнь. Угу. Теперь мыкаться не будешь, сынок? Нет, не буду. Все это ты уже укрепился, ты зацепил. Ой, какая радость. И все гости могли к нам в одну комнату приходить и там оставаться на ночь. Все хватало. И потом уже пожив немного в обжитии, мы получили от театра уже уходящим. Последний вагон уходящего поезда. Я имею в виду Советский Союз. Да. Он разваливался. И нам вот от э, жилье 91» Колбина mm -hmm. программа была. Mm -hmm. И вот последний вагон мы успели. Mm -hmm. Мы получили, и все развалился союз, развалился вся очередь, которая была. Люди долго еще не могли получить квартиру, а мы вот успели. В самом краю города. Mm -hmm. Нет асфальта, нет ничего, по грязи, вот так, но крыши есть а вы в перекрестке играли такого человека который ходил все время в белой шапочке это во время уже да. где-то после 200 наверное серии я же был Шерхан, да, да, Шерхан. да. Ага. я же меня же как задумали моего героя он чернобылец. Угу. Он вот-вот должен уйти из жизни. У него да. остались последние часы и дни и так далее. Да. Поэтому не женат. Угу. Он облученный. Угу. И ждут конца моего. А я никак не ухожу. Угу. И тогда вот придумали молодцы сценаристы, что меня отправили в хадж. Я там прошел хардж и вылечился. Угу. Угу. И стал на правильный путь. И стал исповедовать.. Э -э, То есть ислам. человек а, обрел Бога да, и да, да, исцелился. Да. Исцелился. Такая роль. Но ну, и вы там немножко такой, я вот пересмотрел а, пару серий, вы там такой немножко наивный. Правильно. Немножко такой, да, вот немножко такой, какой-то даже, как большой ребенок, а вот такой. А но... В то же время чувствуется, что очень правильный человек. Там вот кто-то что-то там, что-то химичит, это, а он все время вот так идет как надо, все делает как должно. Вы знаете, Владим, я замечаю недавно угу. вот смотрю передачу, которая была снята в конце 80-х, угу. начало 90-х. И камера показывает зал. Угу. В зале другие лица. Я для себя обнаруживаю, это другие лица. Это сейчас вот зал покажешь, и тогда вот. Прошло-то всего 30, наверное, лет. Разные люди, разные лица. Разных возрастов. Я сыну говорю, слушай, ты заметил, что вот есть разница большая между сейчас и вот 30-летней давности? Он говорит, нет. А я говорю, заметил, это другие люди. Мы, наверное, выходцы из Советского Союза все-таки другие были. Ценности были другие. В чем другие? Более открытые, более наивные, более доверчивые? Что другое? не печали, что ли, есть вера угу. в хорошее. Они живут в хорошем. Люди не умели обманывать друг друга, как сейчас очень много происходит. Не деньги, угу. в первую очередь, ценность а были духовные ценности Но вот это в тех этом... людях. Это при этом, вот как раз вы те лица, помните, а, накануне общего развала, краха и катастрофы. Вот. И вот эти самые более, скажем, таки, духовные все равно... люди, они как раз накануне катастрофы оказались, нет? Но все равно э -э была, была вера. Mm -hmm. Была вера, что все. Это все временно. Приют другие времена. К сожалению, проклятый капитализм мы и познали после 90-х. Mm -hmm. Когда люди разделились на богатых, на очень богатых, и на бедных, и на очень бедных. А mm -hmm. тогда союз это же был. Все жили почти одинаково. Mm -hmm. Все думали почти одинаково. Не, не то что одинаково, а вот как-то светились люди. Mm -hmm. Я вот об этом говорю, об, этом, об этих лицах. Mm -hmm. Светящиеся все люди разных возрастов. Mm -hmm. А сейчас другие все-таки. Хотя mm -hmm. открытое общество, но закрытое. Mm -hmm. Закрытое в самом себе то ли тяготы большие сейчас, то ли что то, то ли надежды нету, то ли надежды нету, то ли обреченные. А вы думаете, надежда появится? Обязательно, иначе смысл-то жизни. Угу. Иначе. Мне кажется, вот это время тоже пройдет угу. и люди все-таки вернутся, вернутся к той духовности, начнут и я вот насчет духовности переживаю, потому что я вообще, честно говоря, не очень верю в советскую и постсоветскую духовность. Мне кажется, что это просто какая-то огромная иллюзия, и люди жили в гумане. Эту... Да, люди верили в эту иллюзию. Угу. Людям же главное верить же. Пусть обманывает наш Пусть обманывает. Да, пусть обманывает. Ну, я, я готов обмануться. Я... Да. Обманите меня, чтобы я поверил да. в это. Я сам обманываться рад. Да. да. Вы играли сильных а, людей. Вы вот дважды играли а, Канаша Сатпаева. В двух разных повезло, фильмах. Повезло, повезло, да. А вот в одном фильме вы играли а, про, фильм про Назарбаева. Вы играли там... Угу, а, когда они да да, да, да, да. Еще в на самом начале пути Назарбаева, да. когда он был еще а, как его категаром, угу. ага. и, он, да. и он благословил Назарбаева. Да, хороший сценарный ход, Канаш Сотпаев благословляет Назарбаева. Угу. Хорошо, а вторая роль а, с... Вторая с, роль... Садпаева – это когда он в Москве уже, э, наш историк Вик Маханов uh -huh. фильм про него, uh -huh. э, когда он защищал свою кандидатскую диссертацию, а он, Сатпаев присутствовал uh -huh. э, на, на, этом, на этой диссертации, потом выходит, вот фильм, эпизод, Садпаев выходит и поздравляет жену Вик Маханова uh -huh. Поздравляю, все прошло хорошо. Теперь готовьтесь к э, банкету. Вот мои денежки. Mm -hmm. да, я вам немножко помогу денежками и отпразднуйте. А я, к сожалению, уезжаю сегодня. Или улетает. Mm -hmm. В общем, дал, тоже благословил mm -hmm. Пик Маханова. Mm -hmm. Сейчас вышел еще фильм, да? Mm -hmm. О Каныш называется. Да, да. И сейчас а, будут выходить точно а, вот, боепики о героях Казахстана, казахстанцев, казахах. Вот. А вот это а, надежда или это тоже какая-то обманка? Как вы это воспринимаете? То есть нужно ли говорить вот об этих людях сейчас? И как об... о них говорить? Обязательно мне, нужно... мне кажется, нужно говорить, потому что эти страницы при Союзе были закрыты. Uh -huh. Эти темы были закрыты. Uh -huh. Народ почти слышал, но что они делали конкретно, не знали ничего. И вот uh -huh. только увидев, я сколько людей слышал, хорошо сняли, а мы ведь не знали, чем он конкретно занимался, что он оставил нам. И как об этих людях не знать? Uh -huh. Ту жизнь, которая была закрыта. Потому что по тем или иным причинам у многих была трагическая судьба. Многих расстреляли в сталинские времена. Хотя они такой оставили нам богатство, которым мы пользуемся до сих пор. А ведь они должны быть оправданы. И, ну, оправдались-то многие после смерти Сталина. Но вот что они познали в своей жизни, многие, многие мы не знаем. Вы Нужно сыграли... о них снимать фильмы. Okay. Вы сыграли Доса, уже взрослого, Доса Сулеева, да, в Дос Мукасан. То есть очень авторитетная, очень убедительная роль и отличный фильм, который вот сейчас прогремел по всему Казахстану и, слава Богу, собрал очень хорошую кассу. Да? То это тот, тот редкий uh -huh. случай, когда при живых легендах uh -huh. снять о них фильм. Uh -huh. Я представляю, как для, для них это была радость. А вы с ними встречались? Конечно, с конечно uh -huh. встречался. Много раз выступали вместе. Я как uh -huh. ведущий, они а как... Uh -huh. Хорошо общаемся... Тот же, с тем же Муратом Хусаиновым, э -э, с досом Цулеевым. Мы же выросли на их песнях. Mm -hmm. Я помню, когда первый раз еще в ауле крутили вот эти ванильовые пластинки, виниловые mm -hmm. или как-то. Mm -hmm. Пластмассовые. Да, yeah, винил. Виниловые, да. Я когда услышал казахские песни на, на эстраде, это был какой-то шок. Шок, что так можно петь и что так можно играть. Несколько раз, не опять-опять не... крутили, опять-опять. Я помню свое, свое ощущение детское. И оно, оказывается, это детское ощущение сопровождает всю жизнь свою. Я очень хорошо отношусь к ним. Я очень люблю их песни, очень люблю их самих. Для меня была эта честь, конечно, сыграть то с Масулеева. Всей моей вот этой детской восприимчивостью, которая сохранилась во мне. И вот с таким трепетом я относился к этой роли с таким трепетом, и молодец режиссер Сахаманов, который точно направлял вот так вот, вот так вот, вот так вот, такие взаимоотношения у них, глазами, глазами. Угу. Было интересно работать с режиссером. При моем отношении то с и еще такой режиссер, тонкий такой, точный, который... Точно вставлял замечаниями. Несколько слов, и понятно. Я говорил, да, да, да, да, да, да. Когда есть взаимопонимание режиссера и актера, это там что-то классное получится. Mm. Когда ведет режиссер, а ты ведомый и точно исполняешь его э, задачи. Это такое, это такое редкое вообще. Редкое совпадение. Это, это счастье актерское. Вот про а, еще спрошу про детей и внуков. А, никто у вас а, не пошел по вашим стопам? Или кто-то все-таки занялся актерским ремеслом? Из я, ваших? я вот до сих пор думаю, угу. э, иногда мучаюсь. Я им запретил. Запретил? Запретил. Есть одна профессия актерская угу. – которые закрыты для вас. Все остальные профессии, пожалуйста, выбирайте. Хотя мой старший uh -huh. такой фильм озвучил. Он озвучивал прямо великолепно. Uh -huh. Это э, э, Сакена Норметова, знаменитый uh -huh. э, аккордеонист. Yeah. Жизнеописание аккордеониста. Yeah. Это маленького мальчика мой сын озвучил. Uh -huh. Снимался другой. Uh -huh. Как он это сделал? шедеврально просто особенно тот момент когда после э, ареста отца он под колонкой под холодной водой мой голову и плачет отец отец он он плачет он он еще воду заглатывает этот сложнейший вообще Высший пилотаж, я считаю И мальчик прекрасно сыграл Как мой сын это озвучил И плачет И еще Между, между плачем он проговорит Отец, отец вот так вот Я тогда просто на сына посмотрел Готовый актер Готовый актер может быть, я ему царя запретил. Вот я поэтому мучусь. Почему вы запретили? Вы такой деспот-демократ. Да почему вы запретили? Проклятая профессия? Что это такое? Мое отношение тогда упадническое, такое пессимистичное. Я сказал, 30 лет еще кино не будет. А вам уже за 50 будет. А театр в таком же будет положении. Мне так казалось. Будущего я сказал, кино не вижу. Я честно сказал. Ребята я не вижу. Пока вырастет новое поколение, пока то все. Может быть. Ну, я был неправ. Наверное. И вот старшему я зря запретил. Думаю. Может быть. А чем занимаются ваши сыновья? Старший закончил э, юридический факультет, младший экономический, младший по профессии работает, э, а младший, а старший вот так и по, по, по профессии не, не получилось у него работать. Он как бы повис. Mm. Хочет одно, но не делает этого. В общем-то. Вот я думаю. Зря я может быть, может быть. Это моя вина. Угу. Вы это для себя до сих пор не решили. Да. да. Правильно это было да. или нет, да, этот да. запрет. Ну? А внуки? Внуки, пока старшие, 15 лет. Да. Младшие 2,5. Да. Они еще в школе. Ну, угу. у старшего внука. Вот такая сейчас более распространенная сейчас болезнь — аутизм, mm -hmm. который не разговаривает, который не, не, не может связать предложение, составить предложение. Mm -hmm. Но мы его все бесконечно любим, вот такой высокий парень, но не разговаривает. Mm -hmm. Мы уже свыклись с этим. Но до конца с ним. Уже ничего не исправить. не это невозможно, кажется. Не знаем от чего. До полутора лет мы его вот так вот, все, первый же внук носились над ним. И вот потом по чуть-чуть уже начали что-то не то поведение его. Что-то почему-то не так. Это потом мы долгое время не соглашались. Да не может быть, у нас в роду вообще такого нет. Оказывается, смотрим потом по сторонам. В Это Раньше такой при Союзе такой болезни не было. Это потом появилось. И слава Всевышнему, что он, у него руки, ноги целые. И тому спасибо. Смотря на других детей, которые болеют более тяжелыми болезнями, говоришь просто спасибо Аллаху, что тут, что так вот. Такой безобидный. Никакого вреда от него. Никому. Ну вот. остальные дети тоже его понимают, относятся хорошо к нему, нормально. Ну, в общем, вот так. Вы были в семье пятым, пятым. ребенком, и у вас еще, еще двое, то есть у вас семеро ваших были, братьев да, и сестер да, были. Да? А сейчас сейчас сколько? вот старший. Брат ушел два года назад. Uh -huh. И самый младший братишка мой ушел тоже. Uh -huh. Двоих потеряли. Вы с... поддерживаете отношения? С конечно. Uh -huh. конечно. Мы в такой любви выросли все. Uh -huh. Хотя отец был простым жизнедорожником, мать никогда не работала, только нами занималась. Но мы вот все выросли вот в одной комнате. Могли играть, могли что-то придумывать. В общем, в хорошей, замечательной семье выросли. А они все в Алмате или по разному? По-разному. По-разному. В Алмате только я. Только вы. Кто-то есть, кто на родине остался? На родине, конечно. Вот скоро мы поедем. К брату, который вот в э, СКИ учился, который меня вот потащил в Жизнодорожный институт, он угу. остался. Вот несмотря на вашу любовь к, к алма для вас вот это ваша малая родина что-то значит? Конечно, конечно. Угу. Малая родина – это, во-первых, мои родные, все угу. там. И вот, кстати, мы едем вот через неделю. У нас было, было землетрясение в 2003 году сильные землетрясение, Все дома снесли, построили новые. А наш дом, отчий дом. Это Жамбульская, да? Жамбульская область. Станция да. Луговая именно. Вот да. Там, там да. было землетрясение, 7 баллов. Что ли. И вот тогда снесли наш дом. А мой братишка, который остался там, он переехал в другой дом. А наш отчий дом, он 20 лет вот так и лежала земля. Недавно вот сын младшей братишки построил на, на этом месте дом. Mm. Вот, вот дом, в котором мы выросли. И мы вот едем прямо. Все, конечно, помогли ему построиться. Все mm. мы. Но 20 лет вот я приезжал домой и не мог видеть, как пустой. Mm. Все дома стоят рядом соседи, а наш дом пустой. Пусто было. А сейчас дом стоит для нашего рода. Такая радость. Пахаджан, у вас получается день рождения в марте 9 и вы официально становитесь э, казахстанским пенсионером. Да. К, а радость, вы... к радости, к радости. Вы вообще дальше что будете делать? Поедете на родину грядки копать или это работать будете дальше или нет? Или хватит уже? Нет, на родину, конечно, жить я на родине уже не буду, это точно. Я буду здесь, с семьей. Угу. Ну, что? Я прямо а... спрошу, а голод по ролям остался или вы уже насытились? Сниматься хочется или нет? В хороших фильмах хочется. Хорошие роли хочется. Хорошим режиссером. Хороший сценарий. <связывая> я считаю, что я еще не, не исчерпал те, те свои возможности. К сожалению, сейчас много встречается всякой, <связывая> а? <связывая> к которому я отношусь так. В общем-то. И очень сожалею, что нет настоящих желей, где выкладываешься. Вот я говорил задатки, чуть-чуть хоть перевоплощение, приблизиться к этому. Это очень редко бывает. Вот такой роли, вот в последнее время я получил от роли Бауджана Мамушула, где сыграл я его в преклонном возрасте, ну, моего возраста. Получил актерский кайф. Mm -hmm. А это же сложнейший человек по характеру. По... Ну, это настоящий батыр, mm -hmm. Настоящий баттер это легенда, которого еще видели. Есть люди, которые видели, общались, перед которыми была ответственность. Mm -hmm. Да и перед самим Белке ответственность и там требовалось элементы перевоплощения которого я считаю не полностью но приблизился к его образу и люди которые смотрели говорят очень хорошо получилось